Всем жесткий новогодний респект, братва. С вами Мародер 120 Гигабайт. И я хотел бы поздравить всех моих подписчиков, замечательных с Новым годом, наступившим уже. Я надеюсь, у вас все будет заебись в этом году. Желаю вам искренне качественного контента, для которого я очень сильно буду стараться. И я надеюсь, что никакие проблемы вас не отвлекут от наслаждения жизни. И вы достигнете всего, что вы хотели. Что я хочу сказать в этом замечательном новогоднем поздравлении, собственно, помимо поздравлений. Во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто мне донатил. Подписывался, рассказывал друзьям о канале. За то, что они помогали мне в развитии. Ребята, мы набрали больше 2000 подписчиков в течение этого года. Учитывая, что этот год был моим дебютом, это, по-моему, вполне неплохой результат. За это вам жесткий респект. Так, теперь по поводу стримов. Братва, меня все спрашивают, когда стримы, когда стримы. Короче говоря, как вы заметили, вчера стрима не было, потому что 31 числа проводить стрим это немножко бессмысленно. Все бухают, тусуются, в том числе и я. Я встречаю Новый год не дома. Поэтому, ребят, завтра стрима тоже не будет. Скорее всего, у меня еще не будет. дома. Но э, стримы начнутся с четверга и будут проходить каждый день, братва. Но все новости по этому поводу я буду писать свою группу ВКонтакте. Поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Там очень весело, классно и много полезной инфы. Как раз так вы не пропустите ни новые видосики, ни стримы. И если вдруг какой-то там у нас форс-мажор, я все там пишу. Поэтому обязательно подписывайтесь. Там очень весело. Ну и завершая это замечательное видео поздравления, ребята. Я хочу попросить вас о о том, о чем еще никогда не просил. Давайте вы, если вы еще этого, конечно, не сделали, позвоните в наш замечательный новогодний колокольчик на моем канале. И не забудьте, конечно же, поставить галочку сообщать мне о всех новостях этого канала. Вы не будете пропускать эдосы и стримы, и для меня это тоже будет лучшим подарком на Новый год. Еще раз поздравляю всех с наступившим 2018 годом, надеюсь, он будет еще пизже. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Йоу!